Я поделюсь, и ты Ну, Как? Как? Как? Давай. Все. Кто? Жук. Локон подсел. Яблоко. Ой, да. Несетон. О, я сломал. О, ты что делаешь? Я кладу здесь, я Дик, мам, Не, не, Пап, не. Ты что ты? Пап, не. Боже, блин. Все. Я в Ладно, стой. Мига. Сига. Шумба. Валагни. Девять девять. Что нужно было? Дев дев. Эй, Сейчас я высаживаю. Just talk with you, with Я не знаю, ты Я не не Oh no, the no, soul no, no. la cabana. Oh the solakaban. Oh my god? Oh my we have Рекалаку дузга! Кемочубу! Чумба! I spent it up and now forth a start of Hopefully my dog Jan was too sensational Oh my paradise We're farming Oh my god <laughs> yeah, a sleuth, Dina. Oh, on Oh, remainiva. Игая. Нельзя говорить, как чушь, обидеть, какое дело. Чепи. Алло. Нельзя говорить. Ммм, я вот тебе такой.